Как осознать свое я? Вот вообще, как осознать что-то? Когда а, великие гуру и наставники говорят, осознай, осознай, осознай. Или коучи говорят, осознай. Вот мы сейчас осознаем. Ведь там же не об осознании идет речь. Совершенно. Там, там идет о понимании. Угу. То именно понимание. Поверхность. Поверхность. Которая как пленка лежит. Просто даже глухая пленка. Вот отделенная программа ума. Которая может понимать Она варится в собственном соку В это время у человека работает только над сознанием и Мы поэтому все время этих людей видели роботами угу. Потому что там подсознание не задействовано Оно транслирует готовую картинку От коллективного и все А дальше туда информация Назад не поступает, связи нет Грязное зеркало, оно угу. забито Фильтр забит настолько, что уже все Клака заливает дом угу. И в том же коучинге во всем осознание у человека не наступает. Осознание – это передача информации из разума, из подсознания в надсознание, в реальность. То есть из психического мира в физический мир. А человек на сегодняшний день работает с пониманием. Это передача информации из физического мира в психический мир. Угу. Знаешь, что такое осознание? Ты, вот Я сейчас просто немножко так прочувствовала. Осознание, Наташа, это когда ты, ты вышел, ты давно уже от, из себя вышел, ты находишься где-то, да? Осознание это как приходит, это когда ты, находясь вне, вдруг, ты четко осознаешь точку себя. Вот именно там, свой дом, свой дом. И ты в, это, в этот момент ты конкретно чувствуешь себя здесь но ты уже там но при этом понимаешь что только отсюда ты э, чувствуешь вот это ты, ты то есть как две точки у тебя да. и вот осознание и тогда с двух сторон идет осознание то есть это осознание это когда ты по парадоксу наташа ты 2 ты себя одновременно Чувствуешь, осознаешь и там, и, и там, там и, и там. чувствуешь себя да. и там, и там. Чувствуешь и там, и там. И нет никого другого. Ты четко осознаешь. И вот это вот между тобой, ты осознаешь вот это, это тоже ты. Да. Нет никого. Это, Наташа, знаешь, на что похоже? Когда ты стоишь перед зеркалом, закрытым, завешенным. И не кто-то тебе, а ты сам открываешь зеркало. И смотришь, и смотришь на себя. И ты можешь его закрыть и открыть, когда хочешь. Ирочка, осознавая эти вещи, смотри, как мы близко подошли. Тогда нет расстояния. Да, я тоже об этом. Я и вот тогда, сейчас словила это. Тогда идет мгновенное проявление информации. Ты просто снимаешь... Ты просто грязь снимаешь подъял. грязь зеркало. И тогда все, что говорили о том, что там телепортация и так далее. Да. Вот это здесь. Сам, Психические особенность. Знаешь, сама суть в чем? Что когда ты сам открываешь, то для тебя вот эта дельта Смотри, я произнесла сама, а сама после Расстояния произнесения нет. поняла. Расстояние даже суть не в этом. Это понятно, да, тоже суть есть в этом. Но тут суть, смотри, у тебя вдруг это расстояние становится не важным, а простым покрывалом. Представляешь? То есть шторкой... Блин, я это вообще, я, я, я не знаю сейчас, как на язык даже положить то, что вдруг в моей голове прояснилось невероятной силой. Ты просто снимаешь, и ты, чист, и ты видишь себя. Конечно. То есть ты, ты готов, как это сказать, это не готовность, Наташа, это... Я даже не знаю, как это положить. Это, Наташа, ведь ты видишь себя, стоящего здесь перед тобой. Ты видишь такого, какой ты здесь стоишь. И нет больше никого. И есть только шторка. И если там стоит кто? Готов ли ты увидеть себя настоящего? И э, человек что делает? Фу, назад одеялка. Это не я, это не... Как тут ежик. Это как это? Я не пукаю. Пук, это не я. Это не я, это не я. Вот она суть. Да. Блин, а тебе надо снять. И увидеть. И ты увидишь любовь. Прикинь. То есть это как сказка о маленьком цветочке, я сейчас тебе скажу. Когда девушка это должна была в себе такая любовь не ней проснулась, что она зверя, которого боялась, она его искренне полюбила, искренне саму себя. Вот оно у меня прашки, аленький цветочек, аленький, и он превратился в принца, в ее, в ее полов... То есть половинку целостность. Она стала счастье, да? Любовь. Она искренне полюбила -то еще Точно так же открываешь, а там стоит. И это ты. Представляешь, и ты понимаешь, ну, а человек что делает? Это не я, это не я, это не я. А ты полюби себя. И все, и, фу, и ты видишь себя. Настоящего, красивого, чистого, искреннего. Ты соединяешься. Как это полюбить себя? Это же грех. Да, грим. так я же говорю, видишь Да, это же грим это же... У, Уйди, спи, сын мой Спи, дочь моя Радуйтесь малому Золотые цепи, золотые стены <свят> а, а при этом А при этом Это же наш добровольный вынос И поэтому это тоже получается мы Это наша же мы Да, да, да Мы эту ерунду создали Это все создание, сознание человека. Да. А про три тысячи лет ресурса скажем. Ну, ты знаешь, когда-то об этом надо начинать говорить. Это вообще невероятные Это вещь. невероятные вещи, но они есть в психике. И понимаешь, какая разница? Мы об этом первое скажем, или потом наука придет, а она придет к этому, по-любому придет. Чуть-чуть еще надо докопать, углубиться, И она это откроет, я думаю, через ДНК она откроет. Она знает что? Исследуя ДНК, определенные моменты раскопает. Да, но при этом должно позволить внешне... Позволить. То да. есть мы должны позволить. Чтобы, чтобы это не звучало абсолютной шизофренией да, и утопией. Да, да. На самом деле, в психике человека заложено Ресурсами. ресурса жизни физического тела. Не психического, а физического тела. Так, да. От трех тысяч лет. Да. А теперь давайте прикинем. Сколько живет по образу и подобию цивилизации? Так вот, если взять Латка, что физическое такое? тело И что в нем Когда рождается ребенок Чистый свет да. Он внесет в нем ресурс на 3000 лет жизни Такие вообще просто это. 3000 лет жизни Несет вот это 3000 Ресурса ресурса силового и Это какие возможности И какие возможности мы закрываем Смотри, это запас прочности тела Как надо эксплуатировать да. Свою машину да. Чтобы она за не 70 ухаживает. лет сдохла. Да. Как надо ее загадить, не мыть, не менять масло, как эксплуатировать мотор на повышенных оборотах, как она должна пыхтеть и распылять, есть некачественное топливо там и так далее, чтобы за 70 лет убить 3000-летний 3000 3000 ресурс. ресурс. Представляешь? Вдуматься это просто... Психики ресурс физического тела на 3 тысячи лет где-то. Три источника по тысяче, как три батареи по тысяче. Угу. Какой запас и какой. Батарейки 1000 миллиампер. У человека три батарейки стоит по 1000 миллиампер. Блин. Только там по тысяче лет. И этот ресурс рождается в каждой семье. Да. да? И ты можешь, это к тебе пришел источник ресурса. Блин, живая вода пришла, вечность тебе пришла. А мы что делаем? Мы гадим так, что эта вечность превращается в болото. Представляешь? Да. И мы думаем, как это, знаешь, как говорят, а какая мне разница, как Какая у меня следующая жизнь? Я здесь вот нагажу, а как у меня разница? Я здесь зато кайфану, йоху. Да? Вот он загаживание источника. И все, ты где? Осознание, когда перетекает, оно знает, что да. у него вот эти три тысячи лет да. есть. И игра планируется на осознавание, да? Сразу на 3000 лет. Угу. Первый вход в игру – это сразу минимум 3000 лет. Да. И получается, что сознание, оно обречено. То есть там вот этот цикл день-ночь, это 3000. День-ночь, день-ночь и пробуждение. И получается каждый раз вход сознания на 3000 лет. И на следующем уровне это тоже день-ночь замечен. А значит, там будет еще больше цикл. Помнишь, как мы циклы расписываем? Да, У нас да, есть я в одной понимаю, я я, эти вещи. Я, Да, понимаю. Это, это, конечно, невероятные штуки. Тут говорят про цивилизацию, на самом деле эта цивилизация идет из одного сознания. Из одного источника. И каждое физическое тело, которое содержит это сознание, уничтожается. Сейчас хотя бы вот уже люди по 100 живут, даже 120 есть. А раньше и меньше жили. Уничтожали еще быстрее. Но самое главное, что загрузка поломанного обеспечения программного именно по старению, она идет первые три года жизни. Да. Вот в эти три года загружается старость, как вирус. Угу. Шаблон старости. И даже можно вот даже если сейчас вот те, кто будут смотреть нас, могут думать, что мы чопнутые, говорим всякую хинею. Просто взять мы программы. Мы имеем. имеем право говорить да, любую хинею. Позволяем. Возьмите фотографии столетней давности. Как выглядела женщина в 30 лет? Я это говорю абсолютно спокойно, потому что я видела фотографию моей бабушки, там было, ей было 42 года. Она выглядела точно так же, как она выглядела потом в 86 то есть та же хусточка, тоже морщинистое лицо, тоже морщинистое тело и так далее То есть у нее старость пришла с гибелью мужа Вот муж погиб на фронте и все И с ней вместе с гибелью мужа пришла старость И вот если посмотреть фотографии женщин там в 30 лет И сравнить женщину сейчас в 50 лет так вот Женщина сейчас в 50 лет выглядит моложе, чем женщина в 30 лет, 100 лет назад не все. Были и сто лет назад такие женщины, которые более-менее досмотренные были. Но возьмите крестьянскую обычную бабу, на что ну? сейчас ориентируемся, на широкие массы, на коллективные, да. Вы увидите, что вот эти моменты, а когда все? программное обеспечение вносилось рождается свет, и в него вносится каким ты должен быть в 30, в 40, в 50, угу. в 60, в 70. Все это прописано программным уровнем. И если ты приходишь сюда, а, тебе еще коллективное помогает, да, приходит и говорит, а, тебе 40 лет, а у тебя климакса нет? Ты что, сумасшедший, да? 50 нету, 60 нету, блин. А что далеко, да, а что далеко ходить? В школу ребенок приходит и сразу в книжках, мы живем столько-то лет. Да. Все прописывается Написал. Это все загружается из коллективного. Ребёнок вот этот навод да? загружает да. сразу программное обеспечение. Вот оно и тогда, и тогда, мы с тобой к чему пришли конкретно, что мы осознаем парадокс какой. Мы, мы продуцируем коллективное, да. и оно уничтожает нас. нас. При этом это эксперименты? Наша память – это то, что нас ведет. К, к деградации как стар то есть тяжесть и при этом мы без памяти это нас нас нет нас нет но именно память именно память это тот груз который мы тянем и исполняем а при этом без памяти невозможно да и тогда если включив разум. разум если включив разум ты начинаешь память свою Чистить. чистить, И тогда у тебя чистая флажка. Да? И у тебя появляется память, превращается в знание. Просто знание. Но нету груза. И ты идешь, получаешь. Ты живешь в жизни с памятью. Да? С памятью. Потому что и, раз, в разуме, и в разуме. И в разуме. И у тебя эта память не, не является тем тяжелым грузом. А ты просто... Знаешь, что напоминает, вот легче будет восприниматься, есть компьютер, у компьютера есть базовое программное обеспечение, да, винда там стоит, и к винде там какие-то программы приложены. Угу. Они занимают место на диске какой-то, угу. да, диск цеп под них выделен. Угу. Это то, что у тебя в компьютере, а дальше все то, что ты живешь, пользуешься, смотришь и так далее, и Но ты можешь забить будет. ресурс компьютера так, что все твои гигабайты да. будут загажены мгновенно. Да. И твой компьютер остановится И вот твой она, компьютер смерть. будет зависать Старость, да, и Вот тянуть. смерть да. Да. А, а если ты будешь чистить То есть ты хозяин Опять-таки Ты компьютер хозяин, заботишься. ты будешь заботиться, чистить И у тебя он будет тебе во благо Вот наше тельце Оно во благо, ты будешь жить в жизни Кайфовать И вернемся к 42-летней женщине Что ты говоришь, в 42 года Выглядела как 86 а почему? У него погиб муж. И что человек сказался? Ну, значит, у меня уже жизни нету. Да. Но уже что есть, то есть. И у меня уже А Я все детство помню, как бабушка все. говорила, я жду, когда меня Бог присадит. Вот. Мне папа все время говорил, ай, что жизни? 70 лет и хватит. А я маленькая. Я говорю, папа, зачем ты так говоришь, мы можем жить, я мало говорила, мы можем жить столько, сколько хотим. Ну, конечно. Я говорю, так ты зачем говоришь, что 70? И вообще, говорю, ты живи, радуйся. Он, он до сих пор вспоминает, что я такая была. Вот, вот это об этом. Человек сам выключает себя. Он отключает себя от источника. А почему, Наташка? Интереса, Интереса нету. нет. Да? Только интерес. Это и есть наш Удерживает вечный источник. ресурс, бессмертный. Да. Через это интерес эти три тысячи лет идут, только можно выделить. Валят, да, когда тебе интересно. И теперь смотри, у человека все время будет соблазн. Тебе интересно? Обслужи, да, да, да подари, да. отдай еще да, что-то. Да, да. Ты должен нам. Ты как должен. это? И тебя коллективное, которое ты выделяешь для того, чтобы играть с собой, оно будет тебя все время увлекать на наружный дай, контур. Да, да, дай, дай, дай, дай, ты должен. Угу. И если ты будешь метать бисер, как говорил Иисус да. Христос, вот оно, ты, ты получишь, себя. да, ты распылишься, распылишь, потому что с этим Ты, ты, ты себя. будешь стараться быть хорошим. А, ну да, я же хороший, я искренний. На, на, на, на, на. А там не, не то сознание, которое готово эту твою чистоту, искренность. То есть ты по сути своей, ты расплескал свой сосуд жизни, ты распылил свой ресурс, свой ты отдал ресурс. свою батарейку. Да. И взамен ничего не получил. Обмена, и причем, ладно, кажется, что... ладно бы отдал действительно чистому источнику, да? А Тогда ты... оно тебе вернулось. Оно бы вернулось. А ты просто взял и выкинул в навозную кучу, прикинь. Да, да, да, да. Это как выкидывать в навозную кучу. Блин, мы даем такие четкие... Образы, uh -huh. понимаешь, на словах это а, на словах объяснить то, что ты видишь. Uh -huh. Вот эти линии перейдут да, в эти да, линии, да, этот да. тетрайдер в этот, а эта геометрия сложится. А ведь благодаря это. этому у нас и складывается. Поэтому все мы понимаем, суть. о чем мы да. говорим. Мы просто это положили на образы, на примитивные. Uh -huh. А на самом деле за этим стоит математика и геометрия. Да, Мы-то на них да. опираемся. Ну, когда вот сами осознаем. Да. И именно в книжках мы и разрисовывали это все и послойно, и в геометрии, и во всем. И с осознаваниями для того, чтобы человек мог хотя бы воспринять то, что мы говорим. А вот смотри, кстати, наша черная книга, она наполнена вот именно вот геометрией, вот этими линиями, этим. А смотри, что дала черная книга нам после черной книги, с какими пошли. То есть наш мозг выстроился. А смотри, как она фильтрует людей, кто занимается инфодаймингом. Да. Тот, кто не может прочесть черную книгу, он и останавливается на то, я осознаю, принимаю да, ты, там ты, ты и ты размазывай да, себя все. по внешнему да, контуру. Я да, пришел да, в инфодайминг вот. денег заработать. Да. Вот всех зарабатывающих Все. денег она отфильтровала. Да, Одна да. книга. Да, да, да. Одна книга всего лишь. А, а дальше только она те, кто по интересу. Вратами. А именно. В... Она как Знаешь, врата. как фильтр по интересу. Фильтр. Он И филь... мы фим... ее черные сделали. Черный. <свистит> Офигеть, смотри. <свистит> Даже не поняли. На автомате сразу шли. Ты посмотри. А она именно фильтр. Блин, она именно та дверь. Дверь. Блин, у меня сейчас мурашка. Мы-то мы заходили. И она, заметь, золотая дверь. Да. золотыми буквами Под... специально Там... делает. Да, так мы же и осознавали это. Вообще просто. Это территория черной. Да. И именно она фильтр, тот фильтр. Блин, я не могу. И говорить. в реальности она конкретно отфильтровывает людей, кто не может да. это прочесть. Да. Кого колбасит, как муж говорил мой, как носит, когда ее читаешь. И тогда, и тогда кому благодарность? получается смерти, Смерть. именно настоящей, которая именно из жизни переводит человека следующий, в следующую да, перезагрузка. А оно и белое, и черное, да. Но суть смерти благодарность, потому что благодаря этому фильтру, да, ты, чувак, не прошел, ты перебрасываешь Но ты при этом идешь следующий, следующий уровень, да. да. Опять ты свои вот эти вот рюкзачки, какахи, кармические, ты их перекидываешь, перекидываешь, перекидываешь для того чтобы двигаться вверх или вниз но двигаться знаешь как что это напоминает это вот как такой разрывок подтянулся разрывок подтянулся либо же разрывок съехал разрывок съехал но в любом случае жизнь это рывок смотри фильтр блин наташа я офигеваю и после этого Фильтр проходишь, черный, в чистом интересе. То есть это как проверка, да, как проверка. лакмусовая бумажка. Проходишь, и после этого, Наташа, белая открывает. Фу, родился белый. Родился. Прикинь, вот этот чистый родник, чистый, Фу, белая встречает. Вот она, Пум. И Я поэтому вообще, они всегда вдвоем приходили. Они всегда вдвоем. И, и они правильно. приходили, потому что мы были на чистом интересе. Да, да. Блин, я сейчас и так вообще просто невероятно, и поэтому давали всю психотехническую базу сразу на работу в четвером: две ты, две я. Да, да, да, да. Твое надсознание, подсознание, мое надсознание, подсознание. И дальше. Но так Полная же, как, симметрия. Как день, ночь и рассвет и закат. Да, четыре. Две мы, две я, две ты. Да. Все по образу и подобию. Но ты посмотри, как мы книги с тобой сделали. Ты посмотри. На одном дыхании. Ты посмотри. И просто записывай. Заметь, была полностью выключена лень. Не было момента, ой, завтра напишем не еще что-то. Все был сейчас. Был не Вспомни, как мы были. Ты вообще был как такой, он до сих пор у нас, а сейчас интерес еще а больше. расширяется интерес. Да. Смотри, сейчас идет переход да. на другой уровень. Сейчас так, как мы с тобой распотрашиваем коллективное, угу. Юнг отдыхает, и Фу, все остальные да. отдыхают. И все вот эти манипулятивные базы, которые давались НЛП, в гипнозе, то, что под Мы грифом секретно, просто... такой детский сад да. вообще. свое секретно. Обман, обман, вон, обман, ложь. Огонек гаснет. Да. Можно туда папочки. Да. С грифом секретов. процентов. Осознание не уйдешь то есть не скроешься. Не скроешься. Чистый родник, чистое сознание это вечность. Оно ты его не загубишь это вечность. Это вечность. Оно всегда просочится. Всегда. Но я просто смотри, мы с тобой, когда шли, тогда помнишь, сколько у нас было. И мы, на самом деле, мы записывали все, да, все, что шло. Мы записывали все, но при этом мы многие вещи, мы не понимали. Мы больше их записывали, как, знаешь, как, как по сути своей, под диктовку. Под диктовку. А, а в какой-то момент, помнишь, вопросы начались с нашей стороны. А как вот они начали отходить, да? Делайте сами, да, там то вот это. А мы не, не можем. И потом мы, а как это вот, да? Потом поймете. Потом. И мы, посмотри, это мы были вынесены сами. Мы были вынесены, да, но при этом, посмотри, как, какая точность А была. мы были вынесены, потому что мы их из себя вынесли. Да, но при этом какая точность. И посмотри, и ведь мы спустя время, вот, да, сколько раз мы так идем, блин, так это ж вот об этом, это ж тогда было это... Это, это, вообще, это еще больше укрепляет в тебе силу. Только ты на этом больше. уровне уже не выносишь. Не выносишь, ты уже это целостен. Черное-белое к тебе пришло. Нет, это я. Я. я? Цел... я. Ты уже целостен. И, у тебя... И другое восприятие. Другое совсем. Вообще, смотри, вот научиться видеть в людях свои зеркала. Ведь на самом деле это очень большой шаг в сознании. Я даже смотрю сейчас на наших девчонок, кто занимается, мальчишек, и я вижу, им это очень тяжело дается. Да, да. вот я переписывалась вчера опять вечером, и я понимаю, насколько тяжело дается увидеть в каждом я. Угу. Особенно, когда там заболевание какое-то. «А, я таблетку, а, угу. я вот это, ой, мне там то, мне там то нету целостности, есть размазанность. Я могу понимать умом, но если нет не хозяина. наступили эти осознания, если нет хозяина в доме, угу. если нет то хозяина в теле, чужие. то там... А ты, а ты возьми свой дом, вот возьми свою квартиру, свой дом, открой двери и уедь на месяц хотя бы. Да? Ты приедешь, что будет через месяц? В твоем открытом доме. Хозяин ушел. Все, ты свой дом уже не найдешь, ты его, он будет не разрушен. Не да. Вот оно. Вот. вот так люди живут, да? пуская чужое сознание в себя, угу. пуская в себя коллективные мысли, коллективные идеи, коллективные задачи, коллективные планы. Вот это оставленный дом на раз, Да, ты, ты не хозяин, ты ушел, ты оставил свой дом, даже не подумал о том, что это твой дом. Что это твое тело. Что это твое тело. Ты приходишь на наемную работу, у тебя начальник, дай денег, сотрудники виноваты, а этот то не сделал, mm -hmm. а это то, все, у тебя нету дома. И в это время вот эти сотрудники, начальники и так далее, да, свекрови, они... родственники, какие-то соседи еще, они все в твой дом ходят, пьют, курят, да. гадят. А ты потом приедешь и будешь с этим разбираться. А ты только, да, а ты только думаешь, а потом ты заболел, вот приезжаешь, yeah. а дома ты yeah. болеешь. Yeah. И, и тем более. Ты и только думаешь, что вот это этот разрушил, этот... Нет, это ты, дорогой, уехал, ты не стал хозяином своего тела. Ты покинул. Ты покинул свой дом. Вынес. Ты вынес себя и размазал по забору, и смотришь на свой дом. Это не мой дом. Угу. Угу. А на самом деле, вернешься домой, будет тебе счастье. Ты увидишь там себя настоящего. Главное не испугаться <свят> и полюбить, <свят> того, кого и полюбить того, кого ты увидишь. Вот это будет настоящая, это тот самая единая любовь, теплая, да. самая исцеляющая любовь. И вот, вот этот парадокс, понимаешь, когда вот мы изучали теневую часть, да, и точно так же теневая часть состоит из двух частей. Да. Мы изучали теневую часть. Сперва сатана, любовь, да, идет принятие. Как бы это ни звучало сейчас, что сатана, любовь, это оно так. так и есть, да. Вот эта теневая часть все абсолютно продуцирует нам для проживания через опыт, через У -у -у. любовь. То есть сразу сюда мы рождаемся в любви, как ребенок мы приходим в любовь мы <сос»> приходим с любовью, изначальный план прийти в жизнь с любовью точно так же каждый сюжет, каждая птичка, каждое растение все сюда идет с любовью это одна часть это именно темная часть но там есть светлая часть вот эта светлая часть это то, что мы отправляем туда сами что мы туда отправляем сами когда мы покушали, попили сытные забыли поблагодарить самого себя забыли поухаживать за собой да, и не смыли кнопочку на белом унитазе. Угу. Вот это все и отправляется ровнее, как нам в белый и чай. При этом, да, и при этом, не находясь в разуме, как бы не было парадоксально. Мы как нет. в себя закидываем бездумно, без разума. Как при ожирении. Зависимость. Человек ест и вообще да, вот не думает, что он туда за, за, закидывает. Угу. Это зависимость. Зависимость угу. от еды, зависимость от коллективного, зависимость от угу. отношений, зависимость от всего. Угу. В зависимости от жизни. Да, зависимости от жизни, так и есть. А это, кстати, мы разложили. И тогда ругаем жизнь. да, мы разложим. Да-да-да. И тогда мы ругаем жизнь, да? Ай-яй-яй, какая жизнь сложная. Я когда это Какая жизнь сложная. Судьба у меня тяжелая. Или там у него тяжело. Я когда это слышу. Равно как глуп человек. Мне сразу. Или как туп человек. Кстати, уже туп глуп не воспринимается, уже пуст, пусто, именно пусто. пусто. Воспринимается как? вот именно так. Просто в доме пусто, у него да. сквозняк в доме. Да, да, да. И как русский язык это все передает великолепно. Я просто вспоминаю бабушкины выражение, как она говорила: "О, это пустоте". Моя тоже так говорила. Пустозвон, звон, пусто брех, еще что у нее там было такое, пустое, все из пустоты. Вот в понедельник у нас что? Зависимость, да? Зависимость. Интересно будет.